Снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как и обещал, расскажу, чем же закончилась история со страховой компанией Кардиф, страховка которой была навязана при взятии кредита в Почта-банке. Итак, как вы помните по предыдущему видео, вот у нас договор страхования. Вы помните, я его разбирал. В нем было указано, что в течение 5 рабочих дней можно было написать отказ по страховке, и страховка должна была быть возвращена. Здесь есть небольшое уточнение. Вот, смотрим за мышкой. что Возврат страховой премии осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней, при этом нужно предоставить необходимый комплект документа, а именно копию договора страхования, страницу документа, удостоверяющую личность фотографиям и адресом регистрации. И это нужно было сделать к заявлению. Было написано следующее заявление. А, значит, сначала была оплачена страховка. Вот, видите, да, 4 декабря в 0 часов было списано 67 200 рублей. Это 3 числа был взят кредит и платеж прошел 4 числом. Было написано заявление, вот, в Кардиф от Иванова Ивана Ивановича, ну это просто пример. Вот такое заявление, настоящим заявлением отказываюсь от договора страхования, номер такой-то, от такого-то числа, оплаченную страховую премию прошу вернуть на мой счет, вот счет в почта-банке. Далее было выставлено два условия, в связи со осторжением договора э запрещаю кардив просить где-либо и получать информацию о состоянии, здоровья, диагнозах и иных сведениях, составляющих врачебную тайну, а по условиям договора страхования они имели право запрашивать такие сведения. И третьим пунктом заявления был запрет собирать, хранить и обрабатывать персональные данные. Число, подпись, как видите, приложение, копия договора страхования и две странички с копиями паспорта было сделано. На первой страничке страница с фотографией, на второй страничке регистрация. Все это было направлено заказным письмом. Вот по этому адресу страховой компании. Вот на сайте почты было отслеживание. Вот 3 числа принято в отделении связи в 22.52. Пришлось ехать на глав главпочтам, поскольку он работает круглосуточно. 8 декабря прибыло на место вручения. 9 числа было получено адресатом. То есть в течение 10 дней к 19 числу мы ждали возврат страховки. И да, страховку в результате вернули. Как видите, вот он. Зачисление на счет. 67200, все до копеечки. Страховой компании просто уже некуда было деваться, потому что все было сделано по закону. Поэтому, друзья мои, все возможно. Еще раз повторяю, внимательно читаем договора, прежде чем их подписывать. Тем более, что по закону о потребительском кредите у вас есть 5 дней на ознакомление с договором до его подписания. Всегда буду рад ответить на ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего доброго.